Но другая провокация появилась на сайте агентства InformNapalm, и она намного серьезнее и опаснее. В общем доступе оказались личные данные 58 офицеров ВКС России, работающих сейчас в Сирии: Фамилии, фотографии, бортовые или регистрационные номера, адреса, аэродромы, базирования. Раскрытие этих засекреченных данных может представлять смертельную опасность для наших военных. Слушай, ну я помню, как э, с этим, с раскрытием этих пилотов тогда было, вот это было, до да, ВКС. Как они тогда подгорели и перепугались, короче. Дебилы. Сами их показали во всех передачах. Все бортовые номера показали. Фамилии показали. А потом отправляли их в серию этих дебилов, которые в сети постили фотографии, как они туда летят. Капи... И знаешь, это? Капитан очевидность, хочется сказать. Как вы догадались, Холм... Холмс. Ватсон, вы дебил. Я больше так не могу. блин. Обратите внимание на флаги, которыми они себя украсили, и отмены английский язык в ролике. Соискки the... российских летчиков, которые участвуют в войне в Сирии, у нас в принципе есть. Здесь было сказано, что волонтеры собирают информацию о русских военных на Донбассе и в Сирии. Новый слив так и назывался, кто бомбит Сирию, личные данные офицеров ВКС. Пока военный преступник может скрываться под безликими терминами, зеленый человечек, ВКС РФ, российский офицер, он верит, что все его преступления не приведут к возмездию, и мы надеемся, что наших заставит офицеров отказаться от выполнения преступных приказов по уничтожению мирного населения.